Хэлло вас, с вами я вас. Это пятая серия по страшному Майнкрафту. В прошлой серии мы с вами наконец-таки посетили Миднайт. Ну а в этой у нас есть цель попасть в мир Грюс. У нас есть с вами вот такая вот чудная кровать, благодаря которой можно попадать в разные сны. Это может быть кошмар. А может быть и хороший радужный сон, как я его называю. Ага, у нас еще и ночь наступает. Шикарно. Ладно, идем спать. Однако вот мне страшновато ложиться на кровать, потому что вы помните, что было в одной серии именно. Йохан и бабай. Закрылась крышка, я что-то. Испугался В одной серии из кровати, блин, вылез Фредди Крюгер, и поэтому я теперь ее немного побаиваюсь. Ладно, ложимся. Да, это, конечно, тяжко будет найти овечек. Потому что поблизости их вроде бы больше и нету. О! Здрасте. А, -а, а что он там забрал? А, блин. Ух ты! Как он улетел, прикольно. Ничем там ходит этот эндермен? Не хочется мне с ним сталкиваться. Очень неприятный тип, скажу вам эндермен. Такого лучше обходить стояной, Свинюшки. Блин, ну вот как, вас, как вы мне не надо, так вас полно. А как надо, так вас нигде нету. Хрындели, хрындели, хрындели, хрындели. Спешные хрындели. В пустыне, я думаю, они вряд ли водятся. Не будет овечка кушать песок. О, есть есть какая-то небольшая... Пещерка. А, это место нам знакомо с вами. В этом, по-моему, болоте мы с вами мочили... Мочили Крюгера, Пеневайза и монахиню. Ну и морда. Раз. Что ты лыбу давишь? <рик> <рик> <рик> Нихрена, здесь звук. Но мне понравилось. Ну, я не думаю, тоже вряд ли водится что-нибудь. По типу овечек. Ого. Ого. Ого, это моё? Это мою? Блин! Ха -ха! Шикарно! за я пошел. Помните, по-моему, даже в первой серии а, нас с вами убили в этой деревне? Мы потеряли с вами железные слитки и железные ботинки. Кстати, ещё есть золотые слитки и нить. Это у нас пшеница, это палка... А, и я думал, что эти вещи уже давным-давно исчезли, однако... Они на месте! Охо! Хорошо! Где же мне найти овечек? Ха! А вот мне кажется, что... <звёк> ой! Ой, пила! А ну иди, иди отсюда, иди! Что ты ко мне приперс? Поиграть? Хайна, ты её ржёшь! Ты... Сука, блин, из микрофона я не... А, пошли, плав... пошли плавать! Хотя ржать. Ну, плавать умеешь? Умеешь плавать, козёл? Фига себе ржут. У меня так чёлка некрасивая. Ой. Так, я хотел сказать, что у меня чёлка некрасивая дегла. О, нормально. Это было страшно. Новый персонаж, новый монстр, который мы с вами посвстречали за прохождение страшного Майнкрафта. Пила. Вот знаете что обидно? Нам с вами еще ни разу, просто ни разу уж не выпало ничего с этих монстров. Хотя должно. Ладно, пропрыгаем всю пустыню. А что нам еще делать остается? Снова нет, Нам не нужен Хаюндиль, нам нужна овечка. Потому что мы вот там нашли пещеру, в которой заводится иногда вся конечность. Давайте-ка я сложу. Лишь бы не нажать на кровать. Все ценное. Не хочу я снова это потерять. Факел, перо, пшеница Ладно, пшеницу положим, нить Верстак Откуда у меня верстак? Тыблочка есть Перо Оказывается, а доски, ладно, пускай будут на всякий случай Вот микрофон я сегодня неудобно поставил И я не вижу А что это у меня? А! Я не могу понять, что у меня за такой значок над жизнью Это броня Хотя я надо его вот, вот сюда а, а что я говорил? А, ну короче, из-за микрофона мне не видно ни жизни количества, ни голода количества. И вот сейчас нам надо найти этот наш водопад. А, вот он, да. Бульк, поплыли. Но ну, а кто-нибудь вылезет? Нет, никого на этот раз нету. Еще раз. Да еханы бабай, сколько у вас тут свинок может быть. Че у нас в округе вода одна? Ну, вот, кстати, мы вот туда сами ни разу не ходили, в ту сторону. Так они, наверное, далеко не ходили. Вот эту сторону мы далеко не ходили. Сейчас посмотрим. Так, стоп! <сех> Я круг просто сделал, тишо. Точно, блин! А что у нас такой маленький островок наш? Или мне кажется? Ладно. А, слава им туда. А еще вот мне интересно, есть ли в этом моде какие-нибудь подводные страхолюдины. Ну да, ну да, темнеет, самое время. Ой, шо сейчас будет, Что сейчас будет? Сейчас хоть в воде стой, до утра. Не подпускать, чтобы не подпустить к себе никого. А, Как-то более яркая вся листва. А, в трава. Это очень такая зеленая прям салатовая. И тут пустыня дальше. У нас, по-моему, этот Чанг только пуст... Да, что ты будешь... Кролик, ты что, дебил? Опугал. Ой, у нас тут какой-то Чанг. Кто это? Ой, ой. Эй, это Джейсон, па просто, я не мог сообразить, кто это. А вот это кто? А, это он, наверное, кадавры маленькие. А вот Джейсон значит, что долго не мог. е е е сейчас идите отсюда. Ну что, поводим хороводы, их там, по-моему, двоешь. Нападай, нападай, давай, нападай. А он нападает, блин! Ой, ой, ой, ой, ой, ой, ой, Аж прям хочется взять и сделать железный меч. Нифига себе, 17 железных слитков, да я сделаю тогда железный меч и меч, Что мне мелочиться. Ладно, не буду рисковать. Хотя эти мосты все равно, по-моему, не умирают при дне, при свете солнечном. Однако, хоть будет видно. Не понял. Ой, блин, вот понос. Ну, что ты, ты пошел, пошла, пошло, пошло, короче. Ну так блин, я бью ее, ее, ну, чаки, она. Бью ее железным мечом. Нифига себе ты злаучая, картина. 2 Две. Да почему с них не выпадает ничего, кроме либо ничего, либо гнилая. Кроме гнилой плоти, ну тоже ж неправильно. Книг должно выпадать, с Чаки должен выпадать, насколько я знаю, нож. С... Ещё одна! Лесом, дети. С Чаки должна выпадать нож, насколько я знаю. С Джейсона должна выпадать, правда мы его ещё не убили. С Джейсона должен выпадать мачете. С пилы должен выпадать, по-моему, нож тоже. Однако пока что ни с кого ничего не выпало. Да, я не в ту сторону пошел снова. Ладно, пойдем тогда. Если я правильно иду, да, я иду правильно в джунгли пойдем. Побираемся сквозь джунгли. В эту сторону мы с вами тоже еще ни разу не ходили. Знаете, надо что нам сделать с вами обязательно? Лодку. Тут очень много воды. Передвигаться на лодке будет намного удобней. Ага, еду-то я с собой не взял. А кочующий по дороге. О, умные. О! Арбуз. хо хо нормально. Сегодня жой он такого цвета. Этот арбуз, что как будто он лежал уже две недели. Не, ну давайте от него такой не двинешь. Если его есть. Собираем с собой. А вот посадим потом что-нибудь. Будем еще идти вперед, посмотрим, куда выйдем. Если выйдем, конечно. Потому что на ночь, я чувствую, нас застанет прямо в джунглях. И будет что-то очень неприятное. Это была огромная ошибка идти в эти джунгли. запутал я до такой степени, что я уже иду, наверное, минут 30 реального времени, и все из них никак выйти не могу. Поэтому придется сделать.. Пойти, пойти Придется пойти на крайние меры. Вот. Что <пирать> ж мне делать? Где ж найти этих овечек драных, чтобы, блин, наконец-таки попасть в эти сны? И причем с обратным танзитом. То есть я эту кровать я забью, заберем с собой, то.. Вся нужно. Ага, еще и грибы нужны. Йо-пр. Ай, ладно, все, пошли. Где мы с вами вышли? Вот это вот, ребята, называется. Ой-ой-ой, кто у меня там стреляет, чем? Вот это мы с вами называем кошмар. Да что там такое? Кто меня чем кидается? О, что это? Ёй, орел. А, это это. Шкаф его нехай, ну. Ну, короче... Инф... И... Не фейк, короче. Будем так называть. Я не помню, как называется. Все мы с вами вообще появились. Что это? Почему я об этом бьюсь? Вот это с вами кошмар, видим. Что? Кто это? Ты звуки страшные. Не подгореть. И попытаться попытаться выйти наверх. Познать, что там наверху. Ой, ты блин. Чтоб-то... В а? смысле ты еще и Я какой живущий Это видите, это такой своеобразный ад Только тут почему-то все Ой, крипер. А это кто такой Что там ржет Ну я так это, это Чаки ржет Нифига с не видно Кстати, здесь наверное обитает Вся Да блин, я... дайте мне такую фразу Все, тут летит, стреляет, бьет Тут, наверное, есть вся нечисть из э, Майна, плюс из этого Хором Вода. Иди отсюда. Давай, давай, иди. Ой, чуть не упал в эту лаву. По-моему, мы с вами хоть... Да, ой. Не что, было мало жизни. Сейчас я вам продемонстрировал кошмар. Дубль 2. О, слава богу. А вот это радужный сон. В нем мы с вами видим вот такой вот чудесный чудесный мир. Здесь вот есть такие вот грибочки, здесь вот такие вот есть деревья. Под землей есть леденцы, карамель. Это местная руда. А также здесь есть.. Не буду спорить, если я их найду, то покажу. красота! Я сейчас тут забьюсь. Пока буду искать тех живел. Так. Я уже в пол я не знаю, сколько уже обошел. О, слава тебе, господи. Вот это местные животные хорошего сна. Видите? Единорожки. А тут есть единороги. В основном, я не помню, кто тут есть. А, по-моему, тут еще есть овечки. Разноцветные. Но факт то, что тут водятся единороги. Гляньте, какой. с рогом розовый. У него классная розовенькая грива и классный розовый хвост. Я буду звать тебя Игорь. Это единоверк Игорь. Не, <свист> он меня улыбнулся. Ладно, Игорь, я пойду за тобой еще, а пока что мне пора в мой мир. Пора домой. Я обещал вам показать эти миры, я их показал. Да ладно, ты, ты, а, когда они мне уже не нужны? Не, сейчас нам надо собрать этот шерф. Так. Ой, ой, ой, ой, ой, ой, ой, ой, ой. Ко мне, бегу, ко мне иду. Да где там, блин, б, б, блеешь? Ой, ёпара, что ты? Ты кто? А, это малой зомби просто. Так. Голова даже голову почистать не даёт. Озел. Чуть не убил. Зараза. Где тут... Еще одна овечка была, ну тут, тут же где-то ходила, своими глазами видел. А вот, ой, ой, ой, ой, ой, ой, ой. тикаем, небо уронит, ночь на ладони нас не догонит, не догонит, погоня, погоня, а в какую сторону бежать? Ей, ей, ей, ей, все. Так-то скелет, съехали-то и этот понял, что не хватит даже Громашкового чая, чтобы Успокоить его Нервы Здрасте, о! Идут! Слушай, мужик, унеси меня от нее! Она мне мозги... Давай! Всё, спасибо! Дай бог тебе здоровья! Потому что вот это... Что я не понял. Мушек, ты меня так устроишь с Миднайт? Это как называется вообще? Он меня несет, а это меня еще и добивает, пока он меня несет. Что, и как тебя там зовут, Рифтер, надавай ей, по-самому не могу, потому что она тебя не уважает. Монахиня. Что там речи, что не на меня, не на речи, ты на нее речи. Ну что ж, ребят, это была пятая серия по сэшному майнкрафта. Я обещал вам показать эти меры. Э, Снов показал. Мы с вами увидели Джейсона. Вурфиза. Чего я хотел сказать Джейсона Стрэнхом, не знаю. Честно говоря, мне уже, вот, признаюсь честно, как-то пять по подряд серий записывать немножечко надоело. Мне кажется, пора вернуться к контенту более живому. И да, у нас уже есть идеи некоторые, которые вы скоро увидите на канале, мы постараемся их реализовать. Ну, а пока что всем огромное спасибо за просмотр. С вами был я, Вас. Это был Страшный Майнкрафт. Удачи, любви и терпения. Пока.